На стадионе Академии спорта прошла 65 пятая комплексная университетская легкоатлетическая эстафета. Шестьдесят лет назад впервые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 Анна Глазунова, Роман Самарин, Ленар Универ Универньюз.